Владимир Приветствую вас, собравшиеся неравнодушные. Желаю вам добра. В следующий раз приходите не только сами. Зовите друзей, знакомых и особенно молодежь. Это их страна, и им здесь жить. Я не буду утомлять вас цифрами. Это вам скажет любой бухгалтер, какую часть заработанных денег мы отправляем в бюджет. Это далеко не те самые минимальные 13% подоходного долога. Это в три раза больше. Из этих денег формируется бюджет. Куда он девается? Подумайте сами. Я хочу донести до вас главную мысль. Пенсия это не милость государства. Это наши с вами деньги заработанные. За нашу трудовую жизнь. И если мы отдали эти деньги на хранение власти, власть должна их приумножить. И в конце выплатить нам эти деньги. Эти деньги. Последний подарок от этой власти. Заблуждаетесь, за эти шесть лет они постараются наворовать и пополнить то, что у них от... отобрали эти пиндосы проклятые. Со всех голубых экранов мы с утра до вечера слышим Европа гниет. Америка, говно. И эти суки туда гнить отправляют своих прыщавых отпрысков. Они там настроили себе дворцов. Они отпуски там проводят. Их блядь даже карминозазь едет туда. Так, спокойно. Вот вы сейчас будете орать дало эту власть!» Нет, коней на переправе не меняют, скажут вам А может быть это не кони, а может быть это козлы, которые ведут баранов на убой И кто наша власть? Козлы, Козлы! Козлы! Козлы! Козлы! Козлы! Да, да. я, правда, не хочу отправлять на нары Путина, все-таки он добрый парень, а нары сейчас э, мягкими сделали, тут много было реформ, вот, поскольку мы к власти как бы никак, я вот, э, а, я вот думаю, да нет, просто мягкие нары для него большой сюрприз. А я вот думаю о нашей власти сказать, которую мы выбираем. А кто это наша власть? А я не выбираю. Идиотизмом? Мироточек Поклонская. Яровая бегает с пакетами. Толстой, в отличие от своего великого деда, постоянно несет хрень. Вы думаете, что он говорит. Там же попахивает идиотизмом. Но... Я не знаю, что вам еще сказать и пожелать Единственное, что мы можем сделать Терпеть. Потерпеть 6 лет или пойти по армянскому сценарию Давай, ну хорошо, Я хочу добавить еще к этому Что мы живем в богатейшей стране одаренные богом так как никакая другая у нас около 40 природных ископаемых у нас всего 2% от общего населения планеты и при этих 40 мы живем в нищете власть раздела нас до нитки мы же голые а с экранов нам говорят раз голые значит живете в раю Призываю вас всех думать головой. И чтобы что-то изменить, нужно объединяться, нужно не бегать по углам. Ах, это коммунисты, мы не с ними. Ах, эти либералы, мы не с ними. Ах, эти, эти кто? Этих мы вообще не знаем. Мы только вместе можем что-нибудь изменить, поймите это. И привлекайте сюда людей. Молодежь, занюхалась уже этой аргентинской мукой, хватит. Возьмитесь за головы, подумайте о своем будущем, о своей стране. Эта страна действительно может быть раем на земле. И раем ее не сделает правительство. Раем ее сделаем только мы, мы сами. Спасибо за внимание.